Приветствую. С вами опять я, Сергей Бердачук Мы продолжаем курс по контекстной рекламе. pay per так называемый, То есть платить за клики. Бывает еще оплата за показы, но обычно именно контекстная реклама обозначается как PPC, pay per С чего начинается вообще? Для того чтобы достичь максимального успеха при создании контекстной рекламы надо очень четко понять что вы хотите достичь то есть каких результатов вам надо получить либо же поток клиентов на сайт но обычно конечная цель ставится вы например хотите привлечь клиентов на концерт вам надо продать билеты на концерт что для этого делается поисковая оптимизация в данном случае работает гораздо хуже тут в данном случае неплохо работают это Социальные сети и контекстная реклама. Причем контекстная реклама может быть в тех же соцсетях тоже подаваться. Задача сделать предложение. Страница конечная, которая, на котором будет предложение. Описание концерта, который вы продаете, например. Интересный заголовок, фотографии. Какие элементы вот основные? Первое это заголовок. Фотография, афер, предложение, например, там какого то числа, билеты. ограничения по времени, например, там, в течение, 20, ну, допустим, 36 часов. Человек попадает сюда, например, 10 у нас концерт, да? сегодня у нас, например, 6 да? Пишем здесь. До 8 числа, даже вот так. Очень важный элемент это дедлайн. До 08, там, там 03, например, да. Скидка 30%. Что это значит? Этот вот элемент, это очень важный элемент который заставляет людей действовать прямо сейчас скидка 30 процентов и возможность купить кнопка купить или заказать заказать билет мы платим деньги есть потенциальный клиент который набрал в поисковой системе запрос там концерт ну блин например ему отображаются Объявление, в котором есть заголовок, именно прописывается та фраза, которую он искал, плюс билеты со скидкой и так далее. Мы должны прописать интересное ему предложение и ввести на страницу по итогам на страницу продающую. Вот это называется, так сказать, лендинг пейдж, продающая страница. Причем вот эта страница не должна быть доступна для обычных пользователей. Попасть туда можно именно вот через эту вот цепочку. Эта вот скидка она обычно не афишируется публично. Она именно призыв к прямому действию. Наша задача понять, что на текущий момент, самым первым задачей является, что конкретно вы продаете, какой продукт. Будет то семинар какой-то, концерт, вы какие-то физические товары, там компьютеры, ноутбуки планшеты, телефоны и так далее что конкретно вы будете продавать что вы хотите продавать при помощи вашей рекламы и описать профиль вашего целевого клиента для кого эти продукты то есть для фанатов дряной картины, например чтобы максимально четко понять кому вы продаете профиль этого целевого клиента сколько у него денег как он выглядит где он живет на каком языке говорит вплоть можно представляет вплоть до имени конкретного маша 30 лет не замужем проблемы с и так далее и так далее понравился урок Внизу страницы есть кнопки соцсетей. Рекомендуем. После этого вам страница перезагрузится. Вам будет ссылка для скачивания этого урока. Удачи!